Помяните мои слова, период с 2000, с 2000 года по 2020, вот эти 20 лет вы будете вспоминать как рай, как самый настоящий рай, потому что это было время новых возможностей, это было время новых технологий, которые приходили в нашу жизнь, которые давали нам будущее, надежду на будущее, давали людям огромное количество возможностей. Я помню, как в 2000 году, я тогда работал на проекте Каменская, если кто видел. Я фиксировал кадр обычным пленочным фотоаппаратом. Нам выдавали полароиды для того, чтобы мы быстро могли сфотографировать, запечатлеть то, что происходит в кадре, и потом воспроизвести. И я видел, как стали приходить в наш быт цифровые технологии, цифровые фотоаппараты в частности. Как я этому поражался, как это было интересно, как это было дорого. Я помню, как в 2000 году у меня появился первый мобильный телефон. Как у людей дома стали появляться компьютеры, они играли на них, заходили в интернет, что-то там искали. Это все было так интересно, это было в диковинку, это было, это было невероятно. Да, это было дорого, это было редко, но это было круто по-настоящему круто. Я помню, как развивались социальные сети, как до этого мне приходилось звонить по Межгороду и платить огромные деньги, а потом я просто зайдя в интернет мог совершенно спокойно, моментально связаться с любым человеком, который находится во многих тысячах километрах от меня. Как в соцсетях мы стали выкладывать фотографии, делиться своей жизнью, своим мнением, как легко стало. Попадать в наши руки информация, которая помогала развиваться тем, кто этого хотел. Как люди стали зарабатывать с помощью всех этих технологий. В соцсети, в частности. Очень многое изменилось. Я, конечно, не могу сказать, что я человек, который вошел в эту струю и прям четко ориентировался. Нет, я притормозил где-то там в каком-то году. Но я видел, что происходило с молодежью, я видел, как они развивались. И я вижу, чего они добились на данный момент. И знаете, это время схлопнулось, как минимум на наших территориях. На территориях тех, кто говорит по-русски. Почему? Потому что слишком много глупых людей вокруг. Слишком много ленивых людей. Слишком много лживых людей вокруг и слабых людей вокруг. Я думал, что пропаганда не способна вот в такое время, в 21 веке, промыть мозги людям. Я так сильно ее недооценил. Это была грандиозная ошибка. В принципе, последние пару лет – это то время, которое… Открыло мне глаза на многие вещи. Я думал, что я понимаю, что происходит. Я думал, что я могу предсказать то, что происходит, предположить. Нет. Определенная группа людей двинулась вперед, используя технологии, стала развиваться. Мы стали получать огромное количество информации буквально буквально везде. Вообще Везде. И тем, кто у власти, это не понравилось. Они поняли, что все то, что происходит вокруг, вот эта свобода людей, которую они получили через соцсети, через технологии, они поняли, что это представляет для них огромную опасность. И мало того, что часть этих технологий они пустили на промывание мозгов, добавок ко всему, они планомерно, четко, шаг за шагом стали уничтожать то, что позволяло нам понимать, что происходит. И те, кто остановились где-то там на периферии, последние 10 лет успешно промывались. Промывались и зомбировались. И мы видим результат. Люди не понимают, что такое белое, что такое черное. Все понятия, Правда стала для них чем-то совершенно недоступным. Они проглатывают ложь в абсолютной уверенности, что это истина. Хотя даже не понимают смысла слова истина. Они совершенно четко, быстро, без запинки называют белое-черное, а черное-белое. Очень многое хочется сказать, но сейчас это не просто опасно, сейчас это чревато невероятными последствиями. Я говорю сейчас для тех разумных людей, которые понимают контекст моих слов, которые понимают смысл, который я хочу до них донести. Мой мир прогресса, он остановился в 2020 году. В 2020 году, когда я открыл себе глаза, я понял, что невозможного в плохом смысле этого слова не бывает. В России этот момент наступил вот сейчас, 24 февраля 22 года. Те, у кого было хоть немного мозгов, прекрасно все понимают. Они поняли, что это начало, конца. Те многочисленные зомби, которым промыли мозги, они еще долго ничего не поймут. Я... Вчера, по-моему, посмотрел некоторый обзор, как у молодежи в центре Москвы спрашивали, что они думают по поводу того, что закрывается Макдональдс. Знаете, ну они так, жалко, жалко, классное место было. Другие говорили, да и похеру проживем, включали свой вот этот вот бесполезный сраный патриотизм. Который я очень многим людям за последнее время порекомендовал засунуть глубоко-глубоко в одно отверстие. Патриотизм. Во что он превратился? Патриотизм в руках пропаганды. Это нечто ужасное. И огромное количество людей, молодежи в том числе, сейчас, пропитанное этим ядом. Причем тут Макдональдс? Вы не понимаете, что происходит и что вас ждет. Это как туман, вот это вот каскадный обвал всего, что вас окружало. И предыдущее уничтожение средств массовой информации, свободных, независимых, возможностей коммуникации, соцсетей того, что происходит сейчас, и то, что уже сделано, и то, что еще будет сделано, вы не представляете себе, что это такое. Вы не представляете себе, какие у этого последствия Граждане России, наверное, даже не знают вот те самые патриотично настроенные, которые кричат, что санкции это ерунда, что мы на них гадить хотели. Да? По-русски говоря, срать они на них хотели. А знают ли эти люди, что подшипники, обычные подшипники Россия никогда не производила самостоятельно, что это иностранные технологии, и Начиная вот фактически сегодня, фактически с этих дней, она не способна будет произвести подшипники самостоятельно. И купить их где-то за бугром она тоже не сможет. А раньше, я помню, в Советском Союзе были такие предприятия, как Шарика подшипниковый завод. Они были. И Советский Союз, я уже говорил неоднократно, он пользовался многим, многим тем, что производил самостоятельно. Потому что у него был базис. У него была абсолютно полная цепочка, производственная цепочка. Начиная от разработки, там, всего остального. Добыча руды, переработка, выплавка, там, конструирование. и Многое-многое другое. В последующем конкретная деталь шла на конкретное устройство. Которое тоже имело свой полный цикл. Фактически полный цикл в большинстве своем сборки. Посмотрите вокруг. В чем стоят подшипники? В чем, что окружает вас? Задайтесь вопросом, каков их срок службы, как быстро они выходят из строя? Каков у них износ? Как скоро им потребуется замена? И где страна возьмет эти комплектующие? И что будет с теми устройствами, у которых не будет замен сломанных подшипников? Вы не представляете себе масштаб одной вот этой простой детали, уровень ее влияния на все, что окружает вас вокруг. То, что я сейчас наблюдаю, не столько пугает меня с точки зрения нарушения экономики там, и многих других процессов, это, конечно, ужасно, это, конечно, это просто феноменальный обвал. Я не могу найти примеров подобных этому. Их не было, их просто не было. Меня шокирует гибель мирных людей, которых убивают, в прямом смысле слова, убивают те, кто пришли их освободить. Зомби этого не понять, они... Они не знают, что происходит. Если включить телевизор, то там вы услышите такую версию, которая, которая противоречит здравому смыслу. Она заставляет хвататься руками за голову и говорить, что, черт побери, ты такое несешь, что за бред. И никого не интересует вопрос, почему в фашистском государстве, где фашистская власть, президентом выбрали еврея Зеленского. Почему в фашистских городах эти самые фашисты говорят на русском языке. Почему мы так невероятно похожи, невероятно сплетены. Ну, теперь-то уже нет, теперь-то уже все будет по-другому. Знаете, я не сомневаюсь в том, что Украина выйдет победителем из, из данной ситуации. Это даже неправильные слова. Ситуация. Это не так нужно называть. Украина в любом случае победит. А Россия уже проиграла. Крах. Тот, что ожидает нас, это что-то невероятное. Знаете, но не это пугает меня больше всего. Больше всего, наверное, меня пугает то, что в руках одного сумасшедшего сейчас есть ядерное оружие. И что будет дальше, неизвестно никому. Даже ему. Это серьезно. Это правда. Вот это правда. Применит он его или нет, даже он не знает. Но если применит, в лучшем случае, если мы сможем выжить, нас будет ждать средневековье. В худшем случае, это конец. Понимаете? Это конец. Когда-нибудь, возможно, если вы выслушали меня, то вы действительно будете вспоминать это время, эти 20 лет, с 2000 по 2020, как райские годы как времена так называемого «рассвета», когда многое было возможно, когда любой бизнес можно было вести через Инстаграм, через прочие соцсети, связываться с людьми во всем мире, летать по всему миру, путешествовать, не волноваться о безопасности, потому что безопасности реально стало много. Пока власть не стала жестить, наверное, так правильно сказать. Именно она устроила все это. Непростые люди. Простые люди в большинстве своем – это просто инструмент. Но когда инструмент с мозгами, разве можно накуролесить с его помощью? Поэтому я еще раз повторюсь, вокруг нас уже не 95, а 99% идиотов. И мне их не жалко. Мне жалко таких, как я, даже не себя, тех, кто хотел использовать эти технологии, двигаться вперед, что-то создавать, что-то производить, делиться чем-то хорошим, чем-то интересным. У этих людей отбирают возможности. Их и так была херня, совсем херня. А у других отбирают в прямом смысле слова хлеб. Я вчера снова смеялся, когда слушал как вот там блогера, который все завязал на монетизацию. И не он один, там, ой, это сотни тысяч, десятки, сотни тысяч людей. Они совершенно не были готовы к этому моменту. Они, они, в принципе, не готовились к подобного рода развитию ситуации. К такой реальности, которую я пытался осознать все эти годы. Я одному из них написал в комментарии, ну что вы, а я вот, сколько, семь или восемь лет, Снимал видео своим зрителям без денег, без монетизации. И меня как-то вот этот момент мало беспокоит. Совершенно не беспокоит. Я теряю только аудиторию, я теряю только людей, я теряю с ними связь. Вот это да, меня тревожит, потому что я что-то делал ради людей, ради зрителя, ради того, чтобы поделиться информацией. Они делали это ради денег, называя это чем-то другим. В итоге пострадали. Сейчас пострадает огромное количество людей. И повторюсь, если там где-то за забором еще есть цивилизация, нечто похожее на цивилизацию, и там прогресс не остановится, он будет идти, он будет своим каким-то ходом. Я очень на это рассчитываю, что мир все-таки прогрессивно он сохранится. И если один сумасшедший не нажмет на кнопку. Потому что мы и так стоим на грани, мы и так стоим на краю. Сделано столько всего, что мы называли невозможным. Произошло такое количество событий, и их будет больше. То, что мы считали невозможным. Что ждет вот эти территории? А я вам скажу. Вот посмотрите на каких-нибудь пигмеев, на каких-нибудь аборигенов, которые ходят полуголые, руками огонь добывают, палками, еду себе ловят. Посмотрите на них, посмотрите на тех, кто к ним приезжает из цивилизованного мира, такие полубоги, привозят что-то в коробках, со странными штуками у себя на шее, в карманах, в руках, в другой одежде. Совершенно не похожи. Это люди из будущего. Так вот мы, те самые пигмерии, те самые аборигены, мы, те люди каменного века. Жалко, что вы до сих пор этого не поняли и вряд ли поймете. Жалко, что лишь у крохотной горстки людей хватит мозгов терпения и понимания, досмотреть это видео до конца и понять смысл сказанных мною слов цените каждый день господа потому что сейчас каждый день свободный день когда ты спишь в своей постели когда ты ходишь в магазин когда ты имеешь работу зарабатываешь какие, хоть какие деньги хоть что-то имеешь пока твой мобильник еще работает Твои частики, айвотчи там что-то показывают. Цените вот это вот все, потому что каждый день вот этого всего – это роскошь. Самая настоящая роскошь, к которой мы исключительно легко привыкли и ни хрена никогда не ценили. Берегите себя. Надеюсь, вы смогли хоть кусочек, хоть маленькую часть понять, из всего, что я вам сказал. Всего доброго, если это возможно.